Себе. Это еще что за бардак? Эй, девчонки, эй, мы сегодня с тобой поискитали? Эй, это чего за Армагеддон у нас в доме, а? Все за беспорядок! И это новая ненужная мебель! Панки, это называется Творческий Беспорядок! Nice. А это так называемая новая мебель И это для девочек, за которыми мы сегодня будем присматривать! Ага, мама со своей подросткой ушли на шопинг! И попросили нас, чтобы посмотреть за детестами этой маминой подростки! Да, девчонки! Да И вот он. Там... Нужно было перекрестить. Да, как-то не очень так эмоционально если я себе Смотрите, что нам принес Панки! Это действительно сейчас то, что надо. Это детский манеж. Вот он-то и поможет нам угомонить наших непослушных куколок. Не то, чтобы они непослушные, они просто очень активные. Давайте поскорее откроем, пусть сахарок и перчинка наконец-то успокоится. Открываем. А вот он наш манеж. Смотрите, вот так только. Раз. И сложили. Вот такой манежик классный получается. А сколько здесь всего для того, чтобы куколки играли. Смотрите, здесь и клавиши от фортепиано. И здесь можно играть какую-то музыку. Вот такие штучки. Это для того, чтобы развивать ребенка. Ой, какой замок, как у принцессы прям. Смотрите, с окошками. А здесь еще что-то упакованное. Все, этот бортик мы тоже освободили. Здесь, смотрите, фрукты и вишен. Это, наверное, персик или яблочко, не знаю, клубничка, виноград. А вот яблоко, значит, это был персик. А здесь вишенка и бананчик. А здесь как будто два цветочка. Так, это все мы соединяем. Ой, с обратной стороны тоже у нас зеркальце. Ну, в принципе, и все. Все остальное то же самое. Смотрите, у нас здесь еще очень много всякой мелочи. Это бутылочка для кормления. Вот такая вот труба. И закрыли наш манежик. Очень яркий, классный, интересный. Я думаю, каждому ребенку маленькому будет в таком манеже очень интересно. Ну что ж, для начала нам нужно это все здесь прибрать. Потому что смотрите, какой бардак. Это мы поставим на место. Это тоже поставим на место. Все поставим на свои места. И тогда откроем наши куколки. Ну вот, теперь все на своих местах. И можно открывать наши куколки. Вот они. Ну что ж, чтобы никто из них не обиделся, мы их посчитаем. Вот на кого выпадет, того и откроем первым. Один, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вот эту откроем первую. А это пока поиграет с Панки. И поехали. Открываем. Наша подсказка. Где наша лупа? И смотрим. Ой, смотрите, здесь конфетка. Плюс сердечко. А, я уже не помню, кто там попадается. Ну ладно, давайте открывать дальше. Голубенький шарик. Я очень хочу вот эту малышку. У меня еще ее нету. Итак... И поехали открывать. И здесь у нас, конечно же, голубенький брелочек! И... А, смотрите! Это желтые очки, сердечки. Такие яркие, солнечные. Я уже знаю, что здесь. Ну да ладно. Смотрите, здесь очень классная сумочка. Она в горошек. Ой, куда убегаешь? Какая хозяйка такая сумка. Вечно куда-то бегут. И здесь яркие желтые бананы с желтыми ручечками. Очень яркая красочная сумочка. Где наша малышка? Вот она. Такая врединка маленькая. С теними волосами. Полосочку сине-черные. С красным ободочком. Она нам моргает. Ну что ж, беги. Нет, мы тебя отправим в манеж. А теперь давайте побыстрее откроем вторую куколку. Раз ей так не терпится, отправится тоже в наш классный манежик. Достаем нашу. Подсказку. Вот она. Ну так мы ее не рассмотрим. Иди сюда. Ой. Здесь вишенка. Плюс бомба. Вишневая бомба. Я тоже не помню, кто это. Как-то этот шарик не очень хочет открывать. Опять голубенький шарик. Открыли. И все пакетики. И опять головенький брелочек. Ой, вот вам и вишневая бомба с красными очками в форме лисички. Ба! Вот это точно бомба! Смотрите, здесь леопардовый прин, Очень классный. Такая сумка, и она с красным дном. Это даже не сумка, это как будто бы рюкзак. Видите, здесь есть шлейки, чтобы одевать на плечики. И, конечно же, наша куколка. Вот она! С такими африканскими косичками и с красной соской. Но я вам скажу, это точно. Две куколки в регенке. Беги тоже в манежек. Я принцесса, я принцесса. Ну вс, принцесса, подвигайся, а теперь моя очередь быть принцессой. И ладно, ладно, поделюсь с тобой местом принцесы.